Процесс «худка» протекаля было вельми смешно, потому что этой лжесветкой мильцам, на подставе показаний, у якого меня осудили до 13 сотня, он где-то 22 годов, не более, и он, он уроженец Черниговской области, звездочки, и, бачно, он такие добра мамочкой выхаваны, ведается такие стиплы, ахоунник этой амбасады, Вось. и тут его примусили манить и он просто вышел с червонными тварами, червонными ушами ему было, он переступил про свое сумление про простойность человеческую с драдью некой принципа морали да? и просто сказал, что мы с Садовской Садовской 70-х годов, инвалид под Сукровцы. у нее ноги не сгинаются повалились на асфальт, лаялися матом сопротивлялись Вось и на этой подставе уже у нас осудили в Садовской до штраф до да, 13 сотня и э, конечно ходаинство а, а, адвокату и, и мне на контактах как с российской амбассады вида, там вида, а я на ну, юси, это сто там имеется, что мы никого не ображали и мы не не сопротивлялись, а, как я на продемонстровали видео, это было а, а, а, отхилили это ходанство, но то бок абурально, абурально, абурально, порушение на порушение, то есть таки цинизм ну, а, а, проще смеха у меня такое нелепо, так мне не так за их за то, что у нас так это так званое правосудие, внимание судов, ни законы не просудят, порушается все такое ступенье бурально, цинично, гвалтовно, брутально просто так